Всем привет! Сегодня мы с ребятами на ночной подводной охоте в село Екатериновка, Самарская область Вода 18 градусов мутноватая Фонарь, конечно, мощный, 4000 люменов но все равно пробивает только метр, не больше Рыбы не очень много, конечно вот. Ну, всем приятного просмотра!